мы сейчас познакомим Антонио с свечом Короче, просто с ним пообщаемся. Я, Дипенс, э, Жожа и подруга Антонио. То есть, я не знаю, он сказал, что ему так будет комфортней. Поэтому, короче, он, он придет на разборке с подругой. Сейчас секунду. О, вот-вот-вот, приняла, все добавляю. Так, добавить. Пупсик. Ник ты В дискорде реально пупсик? Да, у него пупсик. Жожа, а почему у тебя нет камеры? А, сейчас. Сейчас, я, кстати, в Нью-Йорке сейчас. Ты в Нью-Йорке? Привет, ребята. Привет, привет. Антонио, какие у нас сегодня с тобой проблемы были с дискордом? Не помню. Короче, чтобы вы понимали, я ему говорю. Антонио, качай, качай дискорд. А он а мне ты говорит, ты? так мы же в Твиче будем. Я не знаю, что такое дискорд, я не знаю. Знаешь что, знаешь что? Сейчас, ребят, подождите секунду. Знаешь что, Что за? Не, не, вот девушка, я тебя знаю, что тебя не зовут. Почему я с камерой? Вот девочку, не знаю. А это не твоя девушка? Нет, не моя девушка. О, она, у нее есть парень? Нет. А она в Киеве, да? Я, кстати, скоро в Киев приезжаю. Нет, она Иванова. А меня видно? Да, видно. Надо перевернуть. Если минус. Какой? Какой? Вертикальный. Ладно. Все. Она любит дипенс. Она любит дипенс. Ааа, Диппинс. Ну так это не yeah, минус. Диппинса yeah, yeah. очень много кто любит. Hello guys, I'm from the land the capital of the Great yeah. Britain. Антонио. Yeah, well. а ты стрим нашел сам? Ну ты понял? Yeah. Ты понимаешь, yeah. где мы находимся вообще? Ну именно, где нас показывают? Twitch, twitch, twitch, twitch, twitch, twitch. Да, yeah. да. Yeah. ну ссылку, но ты нашел именно нашу. Все, нормально? Yeah. Бро, yeah. нашу ссылку именно, где мы сейчас? Нет, вроде. Сейчас я тебе скину. Ты мне вроде, нет? Смотри, я тебе сейчас скину. Куда тебе лучше скинуть, чтобы ты видел, что люди пишут? Тут? Можно тут. В Дискорде? Да, бро. Вот, ты видишь? Да, тебе бро. пришла ссылка? Пиш... И да, пришел тут. Вот, тебе нужно открыть только где-то, наверное, не на телефоне, а наверное на маке. Открой на маке эту ссылку. Хорошо, сейчас буду. Ты уходишь? Отправь мне вот это, отправь мне вот это, отправь в... Блядь, в... Телеграм, Телеграм, Телеграм. Хорошо, хорошо. Алло. Алло. ал ⁇ Приятно Пацаны, вы здесь? Спасибо, спасибо. Ну, а, сейчас, сейчас мы разберемся. Все в Телеграме есть ссылка. Чтоб ты просто понимал, у, зам... у меня на аппетит Поттер Пекер. Ой, Доктор Пеппер. Доктор Пеппер. <свят> я... я еще иногда так это, переживаю, когда ты, Антоня, что-то говоришь, я уже... <свят> <свят> не, Вадя, расслабься, не слави, слави <свят> расслабься. <он. свят> <свят> я, я, я, я уже выучил, я не буду ничего плохого говорить. Отлично, вообще как... Я буду, можно? Нет, это не, пожалуйста. В смысле... Ну, а ты запомнил все слова, которые надо произойти? Да, Потому я могу сказать там, по, по порядку. Порядок, нет, нет, не поверишь, надо. Поверьте, что не так, что все правильно. А что, что ты все запомнил Не нужно пачить, пожалуйста. Нельзя говорить. Не надо, не перечисляй, пожалуйста. Борщ, бро, борщ, борщ, борщ, бро, борщ. А я это себе вижу, я это себе вижу, я красивый. Да, ты очень, спасибо, спасибо, спасибо. А вот если вот так. Так еще, так еще и Россия. Я надеюсь, ты сейчас ничего не высудишь, просто о, бля, сейчас он просто на камеру. Красавчики, да? Да. Лучше, подожди, сейчас поменяю, все. Давай. А я могу спросить? Конечно. В Депинса? Ой, спасибо, нет. Нет. А как мы можем к тебе обращаться? Кому? К тебе, бро! Как уходишь? Нет, ну, как можно. Можно да. дедушка, дед, дед 192. Можно оху... <смех> привет, ты а хочешь. Привет, ты А ты же... Ты же родился в Украине, правильно? Да. Я тоже. <смех> Сколько общего? А так... Знаешь, <смех> что? <смех> я, слушаю, я, я слушаю, что Украина нет вот это, нет ВК. Кого? В Украине, в Украине нет ВК. Попад... Да. А, ВК нет! Да, да. А. Да, с ВК проблемы да, да, да. музыку. Как слушать бесплатную музыку? В смысле Spotify? чтобы использовать ВК, вам нужно уезжать в России, приятно. А я могу тебя попросить, чтобы ты меня отзеркалил, если что, пожалуйста? а тут, наверное, не получится. Мы же все находимся вместе. Ну, давайте все вместе да? отзеркалимся. Давайте что? давайте все вместе тогда отзеркалимся. Сейчас, подожди. Просто, да, экран, экран сам. Просто подвигает. прекрати. уже, выбирай У меня, уже, до... у меня даже дешевые. А у тебя крутые. А у, у меня тоже. Подожди. Антонио. Бро. Стоп, так ты не с Киева? Нет. А мне все говорят, что ты в Киеве живешь. Тоже, кто Люди писали, что ты с Киева. Я ни не был в Киеве. Я боюсь. Ну, да, да, но Антонио, это не надо, Антонио, это не надо говорить. Антонио нормально, 18 минут продержался, ничего плохого не сказал. Нет, нет, хорошо, не говоря. надо. Не-не, не, вот лучше такое не говори. Понял? Хорошо? Хорошо, не буду, не буду. Не буду. А, а где б, ты живешь? Б, б, б, ты б, в Москве? Нет, я в Иваново, город Невеста. А, это а. город Невеста. Недалеко от Москвы. А. А. Тут больше нет, нет Невеста, они все ушли куда-то. Так у тебя же есть девушка. Да, у меня есть, поэтому все, нормально. <смех> <смех> поэтому все нормально. Слушай, а твоя девушка не будет ревновать, что ты будешь сейчас выбирать самую красивую стремешу? Нет, она не будет ревновать. Она понимает, что я только люблю ее. Только и ей еду, да. Да? И еда. Еда. <смех> ну, еда на первое место, потом футбол, потом ей. <смех> а, <смех> она, она после футбола? <смех> да, бро. То есть, если будет роды, например, и какой-то важный матч, ты пойдешь смотреть матч. Да, я выбираю футбол вообще. Но футбол так бесит, я не понимаю, почему я люблю футбол, но он бесит иногда. Почему? Последнее время мой команд, ты по мы играем очень плохо. Ты с ними играешь? Нет, я смотрю просто. по помач, мой команд, говорит, помач, ты Ты фанат Манчестера? Манчестер Юнайтед был фанатом, когда там Руни был, Я помню, Стрекл, он мне казалось, очень жесткий мужик какой-то. Я из футбола знаю только Лига чемпионов. Что там еще есть? Что, я же сюда снял? Мне кажется, он сейчас выпал прям. Только Лига чемпионов, ты знаешь? там кто там еще играет? Мадрид, да? Там все команды, типа там все команды из Европы. А кроме Манчестера, что тебе еще нравится? Кушать. Или футбол. А что кушать любишь? Я Он любит все KFC. Кушать. Он любит KFC. KFC ты любишь? Он любит Нет. Да, да, да. Да. Да. Время, да. Последний Последний да. Время, да. То есть ты на правильном питании двигаешься, на курочке. Мне тоже больше KFC да. нравится, чем Макдональдс. Интересный yeah. диалог. Я просто больше люблю... Нет, мне реально, я вообще не люблю. Мне пацаны нравится картошка больше в KFC, чем Макдональдсе. Нет, в Макдональдсе вкуснее картошка. Не совсем ни Там в качестве... Вот, есть вот это бургер, или, который за... Боксмайер... Не, за, он маленький такие за 90... Э, а, Твистер? 90, не, э, э, не так маленький бургер. Почти стол стоит, почти стол. Это бургер Рублей? или п ⁇ Ты не, про Это каш-браун? Нет, это бургер, маленький бургер такие. каш <laughs> нет сейчас комментарии читаю По размер показал мою хуй примерно шейбургер он он такой маленький очень вкусный я так обожаю да согласен ваня совет шейбургер юниор нет это не бургер называется вообще он там а лонгер твистер нет нет крис бургер как там там крис Тут, тут, тут написали, как оно бог... называется? Чизбургер! Чизбургер! Чизбургер! Чизбургер! подожди. Это в КФС, в КФС. В маленький, 50 рублей стоит вот такой вот. Чизбургер? В КФС тоже есть чизбургер? Да, там курица и хлеб, и все И там сушат вот это, зеленый и все. Там ха очень вкусно. Смотри, Антонио. Это о что? это KFC я не... Я не кушаю, это <связь> Так ты же любишь кейси. <связь> <связь> я... я люблю KFC, я обожаю Ан... В время, да. Антонио, ты на спорте двигаешься вообще? Я, я питаюсь, я очень стараюсь <связь> Питаюсь, все <связь> кушаешь? Я бегаю до KFC Нет, я бегаю А, пытаюсь, типа, да? Да, стараюсь Расскажи вообще про себя, Антонио. Я очень красивый парень. Это мы видим. Конечно, я Антонио из, из Анголы. Вы знаете, где Ангола? Да. Нет. Нет. А, ну это я не буду говорить. Нет. Это Африка. Угу. Маленький, типа внизу. Я живу в Иваново. И да, я очень красивый. И снимаю ТикТок. Смешные ТикТок. Смешной? смешной? Я очень смешной иногда. Убивает. Ты сам смеешься со своих ТикТоков? Я угораю, я угораю очень прямо. А, а кого-то... А ты недавно переехал или когда ты переехал? 8 лет назад. девять десять скоро, бля. А, та, а там... А там а ты можешь что-то рассказать? Мы же там никто из нас не было, я думаю, и кот кроме тебя. Там как вообще? Там нормально или чё? Как по жизни? Тут, тут очень много таких, как я, и нормально, прожить, нормально типа, меня ни разу не обижали, ни разу, Не, не, ни разу. не, не в, а, в Анголе? Как а, Анголе, ну, для меня охуенно, круто. Я Типа, проблема, что у меня нет личной жизни из-за семьи, понимаешь? Я не могу ничего делать. Поэтому я приехал сюда. Понял. Ну, для кому как? Для кому очень сложно, прямо очень сложно. Есть место, где нет вода. Это mm -hmm. даже не шутка, типа сложно. Еще, еще хуже стало. Раньше было сложно, но так себе, понимаешь? Типа сейчас Понял. кризис очень стал ну, для кому-то, очень сложно для, для других стало нормально. Понял. Понял. Mm -hmm. Но это, это не как типа это, это не как телевизор. А ты можешь сказать что-нибудь по ангольски? В смысле ангольский, португальский? Только только не запрещено. Блин За на ангольском стрелим Блять Блять Можно я вам рассказываю сленг Сленг они, они, они все равно не поймут Не-не, не надо сленг Давай что-то хорошее Можно сленг Скажи что Скажи что ну, Что сказать э, Скажи э, Я люблю тебя Диппинс Нахуй Эл... вот я сейчас Блять Элти... Элтияму Диппинс Элтияму, Элтияму. Элтияму. А, Знаю эти слова даже яму. Это что-то yeah, по... Е, бру. Yeah. yeah. <свист> Понятно. А что ты молчишь? А что ты молчишь, bro? Там девушка молчит. <свист> там, <свист> там в чате написано. А, а, а как а надо... тебя зовут? А как тебя зовут Пупсик? Меня зовут <свист> <свист> <свист> Маша. Как? Маша. Маша. О, Маша. Спасибо, у <свист> него <свист> очень хорошее имя. Хорошее имя. А полное <свист> имя будет Марина или Мария? Мария. У нее не клем такой, это не я такой. Фабиле, Марина, это... Мария. Марина, Марина, Марина, это не Маша. Ты не знал, ты? Да. Марина, не, Марина, не, да. не Маша. Капекс. Ты где живешь? В России. Это как, это, это как с Димой и в Димой тогда было. Дима, это, это Дима. это Дима. да. Да-да-да, Витя. Да, да, да, Марина, это Марина. Нет, Марина, это Марина, да. Дима, да, и все. Марина, это Марина. У Маша, короче, у Маша такой интересный вот это, Инстаграм, вот ее, типа, там такие фото. Я не могу да? смотреть. Я, я не открою и за, и за моей девушкой по мате, поэтому ты с кем. Я, я работаю ah. на скорой, кстати. Я работаю на скорой и играю ты в... Скорой? Скоро работаешь? <зов> да, да. да. <зов> -ма -ма Мария, приезжай. <зов> а у нас, кстати, <зов> мне кажется, ты не угадала, тебе надо было сказать, что тебе нравится больше Жоже, потому что Жоже скоро в Киеве будет. Ну да. А я а, да. я. а я не в Киеве. Ой, ой, ой. Она, она Иванова. Я, ой, тебя... я с Антонио. Я с Антонио а, в городе. Я родилась. Я, родилась я Москву, пока, пока, пока в Москву. Пока я в Украине уехал, у меня там есть неделька, может, больше. Ну, как бы. <expans BACK> Аж а там в купить можно? В Москве? Да, Дома сижу целый день. И все. И стримлю. Маша. Он дома сидит. Он дома сидит целый день. Антонио, а ты ну чем и... занимаешься? Не, я люблю это гулять, само... меня просто никто не зовет. Это... Я думаю, я тоже не <сил> <сил> <сил> <сил> вот а Так стоп, а зачем вообще выходить из дома? Я не понимаю зачем. Короче, я плачу за коммуналку, я плачу за аренду. Нахуй мне ты поедешь на улице, я не понимаю. <сил> <сил> <сил> а а Антонио, знаешь за... сколько мне коммуналка пришла в этом месяце? Подумай. Сколько? 40 тысяч рублей русских. Представь. Что ты сделал? А у тебя однокомнатная квартира? Двухкомнатная. Что ты сделал? Я не знал, меня обманули. Тебя обманули. Меня обманули. Пришла женщина, постучалась, мне говорит. Мы сейчас показания счетчика списываем. Списала мне до хуя. Просто ты похож на иностранный из-за этого. Я встал в 9 утра и я, у меня мозг не работал, может, реально на английском заговорил. Я не знаю почему. Но... Может быть, разбудила. 40 тысяч, блядь, я уезжал бы куда-то в Африку. 40 тысяч ты бы в Африку уехал? Антоня, Да, бро. Антонио, а кого ты в Тиктоке смотришь? Честно, только моя девушка. И больше никого... А рекомендации? А в так, у меня только, Я не знаю, как это работает, у меня только смешные видео. Я не знаю, как это. У меня, типа, нет никакого вот этого а, красивого тела, только смешные, смешные видео. Стоп, а у тебя же была какая-то И... Катя, которой ты говорил, что она красивая. Как ее? А Катя Голышева. Вот. Катя Голышева. вот. Знаешь, ты, я тебе говорю, я, типа, я нормально, типа, Ну, типа, как она стала плане. Я ничего не понял. <смех> я, <смех> я, я... Слушай, слушай, я хорошо дружил с юля Ну, типа, не, не очень хорошо, типа, мы дружили. Из За это Юля. Я... Юлия Галышева. Юлия Гаворинова. Гавари... Гавари... Гавари... <смех> а, <смех> Гаврилина, <смех> Гаврилина. <смех> <смех> понял. И, да, из-за этого, типа, я поддерживал все, кто был рядом Юлия. Так. И типа, э, все типа оскорбляли вот это Катя, Поэтому <смех> я ее поддерживал. Её, типа, я ее под, ты я ее так поддерживал просто поддерживал, как бро, понимаешь? Понял. Потом. Но если девушки не было, ты бы посильнее поддержал бы. Нет, тогда тогда не была девушка. Серега, ты видишь, что он тебе показывает? Ты остановись, блядь. Так, ну продолжай. И она, короче, она мы даже общались, ты по я сказал типа да, мы не можем, ты по типа нормально, мы не можем типа вот это ты да? Но я могу снимать такие видео. Да, нормально, снимай, Антонио, все круто. Потом я иду в ТикТок, она говорит, что я пиару над нею. Типо, смысле пиару, если знаешь, типа у меня был больше подписчиков, чем у нее, понимаешь, я бы больше подписал. Понял, понял. Ну, типа, она сказала, что ты пиаришься за счет нее, да? Да, и мне это было очень обидно, потому что все ТикТок были против нее, я поддерживал. Ну, так бывает. Ну, так бывает. Это обидно, это очень обидно. И типа, я могу пиарить за счет кого-то, типа, очень много Тикток хотел со мной вот это снимать, но если я, я отказался, и типа хочу пиарить за счет качать, типа зачем? Ну да, согласен. А вы сейчас не общаетесь, это было... да? Мы не раз мы, мы общались, только чуть-чуть. Она типа она типа, сказала. Не, она сказала, короче. Я такой. Я писал ей. Сколько лет? Она такая семинация, это такой, ой, пока. Что нибудь такого? Ой, Нет, нет, нет, нет, не Это шутка, это шутка Это под другому Нет, нет, понял, понял То есть ты, получается То есть ты никого не смотришь, да, в ТикТоке? Я только смотрю смешное видео и И последнее время мне пойдет Иван Золо и все. А тебе нравится Иван Золо? Я угораю А ты с кого именно угораешь? С Иван Золо или именно с дуэта? Коле Иванзола. Дуэт и сам типа самого Иванзола. Я не понимаю, если он это говорит специально или он не понимает, что он делает. Я не понимаю. Это смешно. Что смешно? Смешно, что подписчики не понимают. Понимаешь? типа там пишет один комментарий, там такой ответ. Это очень смешно. Я угораю, просто и угораю. Понял. А ты подписан на Дипенса? Я, я был подписан. Давно, очень. Я бы подписан. Когда, когда, когда у него было миллион, миллион подписчиков. Давно. Когда это Да, и было? потом... Он, он, это давно я ему писал, бро, попадши его обратно. Он мне говорит, ну пошли ты нафиг, блядь. А, ты отписался, то что он тебе не ответил? Да. Ты обиделся? Да, я обидел. Потому что тогда я был типа один из самых обсуждаем обсуждаем обсуждаем мы обсуждаем если что, ну сейчас да да да обсуждаем да у меня был типа 700 тысяч в инстаграм у него был типа был где-то у него был где-то 100 я ему пишу и он меня игнорит такой бля ок подожди у него у у было 100 тысяч сто где-то где то у меня было 700 что миллион? Нет, у меня. Нет, в Инстаграм, в Инстаграм, а в ТикТок а, был миллион. Так... А, в, а, ну, в Инстаграме ты. было 100 тысяч. Да, где-то. А да. у тебя в Инстаграме сколько было? Я 700. разобрал, что такое директ, когда у меня 10 тысяч штукнуло. так что не надо до камни докапываться. А -а -а. Oh, извини. Извини, ну, ну, бро. Это нормально, бро. То есть ты отписался, потому что обиделся, да? А тебе как контент дипенса вообще? Мин раз один раз типа был, типа. Весь год, типа, не год, а месяц год. интересно, потом было одно и то же такое, блядь, одно и то же, бро. Так это же, бро, там анимации пошли, даже ёбнутые. Да, потом, да. Блядь. И все нахуй. Ну, это, потом, успокойся, успокойся, отдыхай, пожалуйста. Но отдыхай. он же, он же редко это выкладывает, понял типа, это же как, ну, для ты красоты, делай, для, для, для, да, для того, чтобы ты такой бам насладился, такой бэмс, дэмс и дальше. Я думал, что он из России. Когда я писал, потом, о, он русский. да я писал на, на, на русском. А, понял. А, ну, кстати, да. Понял, что ты знаешь про Вадю Кроме того, что он стример на Твиче? Что? Что ты знаешь про Вадю кроме того, что он стример на Твиче? Что он снимает ТикТок. Я убираю. Ты Подожди, а ты знаешь Жожа? Я его стрим с... Бля, как Никоглай, Никоглай, да, Никоглай. Да. Коля! Да. Это получается, а, я а ты помнишь, что ты мне написал? Типа а... Джо... и Да, и... когда написали Джоджо, я такой Я думал, типа, я думал, будет типа, имя Стрим, понимаешь, типа это сленг стрима, понимаешь? Джоджо. И он мне он мне такой пишет, типа. Я говорю, я сделал прическу, как у Жожжи. Типа смотри, он пишет: Джожа, это кто? Чел? Я говорю, да. Красивая прическа. Спасибо большое. Антонио, как тебе прическа? Ваня. Жожо? Джорджо? Нормально. Нормально? А представил? Представь, ты в такой прическе был. Я нет, я слишком Ганниса для этого. Понял. А тебе такая не пошла, думаешь, да? Не бро, не, но, но, Понял. А вы что, а вы. А вы целый день тут сидит а на стриме? Ну как, да, нет? Ну, почему but... не целый день? Ну да, но если у кого-то там кто-то ты постримил, кто тебя позвал, потом вот Вадя, как обычно, позвал, заебал уже всех нас. Ага. И то да, то, то да ты вот, смиряться, устаешь, но Вадя все равно идешь, потому что, ну, блядь. Да ладно, тебе один раз в четыре дня стримлю меньше. А это как, нормально? Тебе, тебе, интересно? Ну, я сейчас просто да. меньше стримлю. Почему? Ну так просто такие моменты. Я думаю, У это время. Тумач... Уже к тумачу надо, не, надо не, не, не, не, не. Чувай. Ну так чуть, -чуть слово как-то не понял. Что? Тумач стримить? Да, бро. А, я разобрал. Да нет, стримиться нормально, просто ну типа. Бывает такое, понял, настроение такое, типа, не для стримов. Ну да. Разантихайпился. Раз, у чуть -чуть. меня, да, у меня у просто у! Все в порядке. настроение для тиктока, когда я снимаю тиктоки, я должен, типа, быть ёбнутым и, и бесячим. Таким бесяком у меня должна просыпаться во мне. Я такой немного сумасшедший. А для стримов там, ну, нужно, чтобы ты просто энергично очень был, именно готов был давать эмоции. Это просто разные немного. А вот у Вадя Блядь. просто, он, ну, безоциональный, <св> он не хочет нихуя <св> давать, он заебал, он жадный. Да. Антоня, а ты понимаешь, что он тебе да, вообще да. говорит? Я понимаю все, я понимаю. Я, я, я русский человек. Антоня, а что <с тебе нравится вообще? Вообще, кроме кушать? Да, кроме кушать. Ты бы хотел бы стримить вообще сам? Я хочу, просто я не знаю, что стримить, понимаешь, типа, я не знаю, что. Я хочу, чтобы ты подала реакцию на песню или играть в ФИФУ. Ты не знаешь, кому интересно. Общайся просто. Я хочу Антонию научить играть в Доту. Ну, зачем? Да не, ему просто интересно будет общаться, смотреть как он будет общаться с людьми, это интересно будет. Даже. Да. Думаешь? Да, да. Мне кажется, надо там просто общаться. Твои какие-то на, на что-то это видосы на Ютубах, мне кажется, будет интересно смотреть. Я буду стараться. Да. То есть фиф ну, фиф я фиф буду... фифу говорят стримить. <свеч> не, ну фифу фиф да, мне интересно будет на твиче смотреть. На проблеме с фифу я, я всегда теряю себя, я начинаю кричать. Так это правильно? Подожди, так, ты, надо, ты да, долго, кричать, долго не не играешь фифу? Слова. Я могу весь в фифу, ты FIFU. Хорошо, наверное. Походу хорошо, что мы некоторые слова не услышали там. Этот, а ты не хочешь, у нас есть фифер тоже такой Дима Ликс. Ты не знаешь, Дима Ликса, да? Может быть, знаю, Знаешь, я знаю людей под лицо, но не знаю имя. А, понял. У нас есть просто такой чувачок, Дима Ликс. Вот он в FIFU играет. У меня очень хорошая, у меня очень плохая память. Я все забивает. А, ну ничего страшного, я тебе напишу. Вот у нас есть такой Дима, он тоже играет в А ты фифу долго играешь по времени? Ты хорошо играешь? Весь день. Я, я, хорошо. Игра, я хорошо играю. Думаю. Ага. Думаешь, что хорошо играешь? Да, но пока я не нашел человека, который типа играет, типа, вау. Ага. Ну ты э, какой у тебя дивизион? Сейчас я. на четвертый или на третий. На третий. Ну все равно. Дивизион нормально. это типа ММР? А? Да. Подожди, ну первый дивизион это же самый сильный, да? Я думаю, да. Я просто я очень редко играю в последнее время. Чё, третий это же норм? Это, третий, да, это тебе? хороший. Это не, так, не так не себе, неплохо. Дима, хочешь зарубиться? Он, он будет плакать, не надо. Он, он плакать будет. Ты думаешь? Я на уверен, я, я уверен на Сейчас я Еще, его добавлю. Слушай, будем играть, слушай, играть Dota, да? Да, Маша. Нет, нет, ну он. Да, э... да. Нет, ну Дима у нас, он прям жесткий. Маша, э -э... можно тебя не Маша буду назвать, а Пупчик. Можно. что можно будет Маша, можно будет любимая. Угу. Но этого позже, когда встретимся. Дима. Конференция в зуме. Подкат. А. Бля, Дима не заходит. Дима в чате пишет, но не заходит. Боится, походу слышит. Маша? Да-да-да, я слышу тебя, Антоня, да. Тебе подкатывают. Кто? Она... Жожа? Маша, ты можешь сказать по поводу Жожи, как по поводу мальчика, допустим? Ну, вообще... Я, короче, когда... Я не знаю, когда это было, типа, год назад, я услышала его трек. Так. А, вот да, я хочу. <связываю> я И мне было Хотел, так грустно, хотела отдаться сразу, да? <связываю> нет, мне было так грустно. Мне так было грустно слышать. Грустно трек. стало? <связываю> Из-за трек, <связываю> я что трек и настроение все пропало. А почему <связываю> тебе грустно стало? Ну <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> трек такой, блядь. Здорово. Я не знаю, нет. Просто у меня будут Антонио, а ты куда пропал? Сложный период в жизни какой? Да, да, да. Когда вышел этот трек, я просто сидела и снимала себе на камеру, как я плачу, под вот этот трек, поэтому у меня только так я стас. Мама я влюбился в ней. Что у тебя за сложный период был? Ну, блин, типа, были проблемы там с учебой, и. Мне кажется, Антонио даже не знает, что у меня этот трек есть. Я знаю, что я у меня есть один трек, который, uh, типа, я, я как, вот это, типа, я помню, в смысле, ты такой, первый раз, когда вы занимались, когда вы занимались, кейк и ты обосрался, ты обосрался. А, понял, типа, а мы ебались, а ты взяла, обосралась. Это не, да, bueno, это не его трек? Да, это действительно исполнитель сидит вот снизу Ты помнишь тиктоке год назад? Помнишь тиктоке год назад был хайп на этот Я как болт, мне нужна гайка Это твой трек? Да Да, это его трек Это трек плакала? Да Я как болт, мне нужна гайка Я не знаю, я не плакал Вот, вот наш футболист Познакомься. Анатолий, здорово. Привет, бро. Как дела? Здорово. Отлично. Че, в пыль Ой, че пыльная кепка такая, офигеть. Лакать не будешь? Здорово. Нет, не буду. не будешь, если будем играть в фифу? Буду. Что? А ты как играешь? Финт или нована играешь? Слушай, я на геймпаде играю нормально. Я за Манчестер Юнайтед могу играть или за Манчестер Сити? Я не играю в Афганистане, я не знаю почему, потому что мне жалко... мне жалко с ними играть, я не знаю почему. Почему? Почему жалко? Жалко выигрывать? Он смотрит, думает, блядь, устали пацаны, блядь, плохо им. Я им так люблю, очень жалко им использовать. А ты за кого играешь? О, нифига. А по СЖ не играешь? Это овербаланс. Я тоже играю, тоже играю по СЖ. Вот PSG это очень сильная команда, мне кажется, да, Фифе? Ну. Но... Серега, скажи что-нибудь да. на футбольном. Серега. Привет, Привет, чат. Чего на футбольном? Чего? Я в футбол да, никогда футбольном. в жизни не играл. Я, я играл в футбол, потому что меня туда звали, я приходил на клетку, где в футбол все играют. Меня оскорбляли жирным, и я убегал. О. Пол, полным. полным. И все? Нет, ну тогда вот так оскорбляли. Но это история все детства, поэтому. Нужно играть в футбол. Нужно играть в футбол. Футбол это очень интересно. А ты хорошо играешь в футбол? Сейчас так себе раньше э, нормально. А Послед... Когда ты последний раз я... играл? В воскресенье где-то? В воскресенье? То есть ты регулярно играешь в футбол? Какая-то неделю назад К... было. Пять дней Каждый... назад. Был, да. Каждый, каждую неделю, каждую неделю воскресенье играем, броди. в воскресенье играем, брод. А ты нападающий? Да, потому что я, я не могу бегать очень сильно из-за этого. Ну раньше я играл, раньше, раньше я играл посередине, посередине, среди, среди, средина, посередине, посередине. Ты знаешь, типа, есть, есть нападающие, есть вот это, которое назад, это не дальше, Да. Хорош. А ты не играешь вообще? Нет, я раньше играл, в детстве постоянно, а потом как-то компании нет, не с кем играть. Когда играл, в последний был, да. раз? Месяц... Пять назад, наверное. А, так это не так и долго. Тух, нихуя полгода. Ты так на велосипеде научился и все, и играешь. Понял. На опыте. Нет, ты можешь забивать. А что за дама справа внизу? Я просто не знаком. Привет. Привет. Это пупсик. Дима, уже поздно. я пупсик. Я Ликс, если что. Очень приятно. Вань. У тебя такие красивые глаза? Слышишь? Сейчас. я. Антонио. Bro. А скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот смотри, да у нас так. у нас есть Жожа, которому нравится Диппинс. Как да ты он думаешь, метнулся, блядь. они смотрятся? Нет, да сейчас, я сейчас подкатываю пупсику, чтобы ты заревновал, а ты даже не понимаешь. Нет, или ты не бро. Я не знаю. Да, бро. Я не знаю, я беру. Антонио, ну скажи. А? Я не знаю, может быть, да. А смотрятся они? Может быть, да, думаю, да. Мне тоже кажется, что они очень красиво смотрятся. Да, нормально. Жожей Дипинсик? Нет, жожи, Диппинс. Нет, нет. А, Жожей Нет. Все уже сидит улыбается нахуй. Посмотри на него. Тебе-то... Тебе-то, я поменял пол. Ламинат? Ламинат? А, ты знаешь, правда, так и пол вы поменял. а мы не доиграли, блин. а а как тебе, кстати, ты, ты корейку знаешь да? Получается. Я вижу, я, я вижу ее, ТикТок иногда. А, ТикТок знаешь? Она тебе нравится? Ну, прикольная? По шуткам, по шуткам. Фу, я не знаю, честно. Я не могу говорить. Она... Мне кажется, иногда она слишком на игры на игр... Играет слишком. Как говорить, наиграть. Да. Слишком... Наиграно. Да. На на. да. да, слишком. Да, иногда ты слишком слишком. Когда-то по, типа, вот я вам объясню. Так. Есть чай, там поставишь сахар чуть-чуть, да? Так. Будет вкусно. Так. Если будешь поставить много сахара, то уже не будет, он, он будет сладкий не вкусный. Угу. Понимаешь? Я понял. Да. Вот. Да. Она переигрывает, да, сахар... немножко? Да, когда слишком много сахара. А если мед добавить? И что, сахар? Нет, без сахара просто мед. Нормально? Зайдет. Заедешь? Я не люблю сахар. Я не люблю сахар. Я люблю мёд. Ты не любишь сахар вообще? Ну да, вообще. Да, вообще. Знаешь почему? Знаешь почему? Я раньше я украл я украл сахар раньше и ты понимаешь, если много ел сахара, что мне уже тяжелит. Просто сахар без ничего. Да, просто Сара, потому что украл Сара, без ничего. Иду в магазин, украду, украду Сара. Я да. тоже. Я, я, раньше, я раньше в магазине, когда был, я... Этот, <сосы> Там такая да. шутка, блага есть. Нет, не Привати, надо. Приват, приват, приватизи, приватизировал киндеры. <сосы> киндеры покупал. Не, я жвачки украл, и меня сразу заметили. Нет, а я, а я просто, у меня зимняя была куртка длинная, по, ше, по три киндера сюда, по три киндера сюда и выходил. А кто вообще воровал с магазина хоть раз? Я ни разу. Я. Я. Да, я. У меня, у меня такой... Нихуя себе, блядь. Дмитрий, Ты ни вы разу с не воровал? Я случайно воровал, я в карман чтобы... а, я случайно, воровал. блядь. Случайно клоун, блядь. Вышло, случайно, Короче, знакомьтесь, Дима, э, Антоня, Дима это у нас клоун он зачастую. Плазма, вот у нас видите, у нас видите, у нас все воровали, а он случайно воровал. Ан Антонио, ты недавно. воровал. Проводил, вот смотри чай, да, сахара, и вот у меня вообще в кружке нет чая, только сахара гор горка сахара вот. Почему? А как объяснить эту метафору? Объясни. Я понял. А уже нет. Ну... Типа, он, типа он нормально, он просто, он просто все это фейк эмоциям он переигрывает Он считается себя да. не клоуном Он не так думает, что, что он глупой Он не считает, что ему 35 лет, и он еблан глупый Блин, думает, блин я хотел спросить, его. Антонио, сколько тебе лет? 26 А, ну, да, мы почти ровесники Знаешь, сколько Дима? Подожди, стой, стой, стой Как ты думаешь, сколько Диме лет? Так что он уже сказал Тут уже сказали, 30 30? 35 да. ему 35? Нормально ну он не выглядит говорю, на 35, что? согласись, да? У меня ещё даже давление да, нет, не поднимает. Нет. Да, это нормально. Ну Дима, у тебя Дим. уже дети есть. Смотри, какие лапы. Мне, мне кажется, а -а когда я... Когда мне будет 35, я же не знаю, я же не смогу ходить. Почему? Почему ты так думаешь? Потому что мне только 26 лет уже не хорошо, только думаешь, по под магазин до сюда, я уже такой устал вообще. А как ты в футбол играешь? Там 5 минут отдыхаю, 5 минут отдыхаю, 5 минут отдыхаю. А подожди, бегаю. а играешь ты сколько? Одни минут бегаю, потом отдыхаю, один минут бегаю, потом отдыхаю. А, ну да, там возможно такое. Ну так нормально тогда. Это не про, а про тогда магазина ходить. Я одну минуту пробежал, постоял. Побежал, постоял. А у тебя магазин близко? Нет. Да, да. Это спасает, но... да? Да, но это долго. Доволь... Реально... Ой. Очень долго. Представьте, если реально кто-то Антонио видит в жизни, просто чел бежит, бежит, остается на месте, ровно стоит, вот опять побежал. Пойди, я так дел... есть. Я так делаю, я так делаю вообще. Я так делаю вообще. Подожди. Бегу, потом стою, Антонио, бегу, потом стою. Так а есть Нет, же доставки? Зачем ты вообще выходишь из дома? Поготовился к этому все. Братан, это же. Я поэтому так переживаю, сижу. Я даже не знаю, что говорить. Потому что у меня рука на кнопке. Ради, я на кнопке держу руку, чтобы ты понимал. Поэтому это пиздец. Нет, Антоньо, вот это лучше не говорить, хорошо? Что ты сказал? Больше, больше не буду. Все, молодец, умничка. А почему я ты переживаешь? Потому это... что это, да. за это банят. Вот ну, да, это как вот его в ТикТоке заблокируют аккаунт на неделю там на две. Вот Может, так и на твиче быть. могут заблокировать. А, Для да. да. про это. было? Да. А, а как вообще набрать подписчик? Что на что? Подписчик? как набрать подписчик? Еще раз? Как набрать подписчика на ТВЧ? Набрать типа на позвонить? Набрать подписчик типа Что быть видимым, чтобы не смотрели. Он, чтобы, он говорит, что... как, как на да тебя мы... ну, Я понял, тебя я где? понял. Ну как, в смысле, ну ты вот стримишь, и люди подписываются. Ты там в ТикТоке скажешь, yeah. что ты стримишь, в Инстаграме. Сколько у тебя в Инстаграме подписчиков? 400, вроде. 400. Ну вот, да. вот, там скажешь, там оттуда люди тоже придут. Антонио, а ты готов да. стримить уже? Ты решил? Антонио. Нет, я пока не купил вот это для PlayStation, я не купил. Антонио, а, смотри, нет. если ты на... Э, Говорят, что можно катание, кстати, написать. Короче, прикол такой. Смотри, когда ты начнешь стримить, а -а -а, тебе нужно, как минимум, очень много слов еще обговорить и обсудить, по-моему, очень много вещей. Ты вот за сегодня сказал три фразы, которые лучше не говорить. Понял, на Твиче? Тут ага. очень переживает по поводу этого. Потому что рекламодатели приходят, понял? И типа, ну, не должно быть такого. Типа, рекламодатель... Да нет, это да, просто Секло 192. Нет, ну я Секло. Ну, я сейчас посмотрю, когда ты в ванне посидишь. Антонио. я бро. Какую ты музыку Yo, слушаешь? я люблю слушать э, все. Вообще все? Дани Милофина, любишь? Да, я люблю Дани но его песни не слушаю. <свят> <свят> мафия. Не знаю, я слушаю вообще офигенно. Нет, я не слушаю, я не слушаю, Молодец. я не слушаю. У меня... У меня больше я обожаю Джестин Бибер Да, Джестин Бибер Аааа, песню? Stay, вот это Не, ну нету Ну ладно Я раньше обожал Крид, Его Крид Слушай, а кто тебе нравится вот, из этих ребят, типа Будда, вот, Сода? Это сложно Это сложно потому что Честно, я их не слушаю, но Я думаю, по это, это парень, который спел с Eagle Крид да, да, красный. Пошел забрать эту бабку, Никто, здравствуйте. Антонио, а тебе что-нибудь говорит фраза, ты пахнешь мятой? Есть какие-нибудь ассоциации? Все? Нет, больше нет. Антонио, Антонио <свят> ты <свят> пахнешь <свят> мятой? Футболочки помятые. Не слышал такое? Я <свят> слышал. <свят> Да, я слышу этот трек, это слушаю, это, это. Я слышу этот трек, просто я не знаю, кто это кто поспел. Да, это. Космонавтов нет. Да, нет. это вот. Да, за фор... да. да. Ну, этот трек круто, когда в клуб. Mm. А дома когда не очень? Дома? Нет, я не могу слушать такие трек. Mm. А так, в клуб ты кайфуешь. Под фифу One. можно One. послушать. Дома. Знаешь, какой песню дома слушают? Какую? Mm. Как выйдет, а, а, а, Трубку на о, о, о, о. Я а хочу сидеть, так... лааа. А что а это te за te песня? Te... Это Егушип. А, Ego Ship". Mm. А тебе нравится такой трек? Мамуль, ну как привлечь внимание Валя, его? его? Это большой это секрет. Жизнь жизнь. Его, зовут. Его, его, зовут. его зовут, его зовут. Его. Мама, Мама, я влюблена. влюблена. Это, это времена. времена. Ты смотришь я на я меня. Я, я, я Смотри, не буду тебе врать. Девушка, которая я слушаю песни, типа, только не на ТикТок, это Валя. Я слушаю песни везде. Валя как на Да, есть песни. На, я Ты. Ты, ты, ты, Ты. Пойди, что не это за трек? Раз. Я не знаю, что это за трек. Ромашки, ромашки, ромашки, ромашки. летят, в костюм. Можно куча? Давай, конечно. Включи, включи. Как сейчас валя карнавал? А допустим, такого А можно ли можно обсудить такой? А вот валяй карнавал. Вот, если бы у тебя не было девушки, то есть такого варианта, она бы тебя привлекала? Я смотри, смотри, я это я никогда не смотрел девушка по внешности, больше что проводит это по характеру. по пересим очень Не, ну сейчас ты характер то не видел просто по внешности, поэтому я говорю. Ну а оценить просто. красиво. я не знаю, она красивая. Очень. Готов? Да. Да, давай. Готов что Да, давай. Поди, что-то забыл... DJ! диджей Антонио DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! так DJ! DJ! DJ! Охуеть, охуеть на суде. пиздец, какой же кайф. Какой кайф, бля, я не могу нахуй. Пацаны, вы Я ж пирать. Дима, музыка играет, пиздец, в уши долбит. Охуеть. Вать нормально, Вадь? Вот этот момент сейчас был хороший. сейчас разъебало было, Да. Ебать. Я не могу. Да. Да моментами. Как он чувствует, да? нам конечно. Да, ну нам слышно плоховато было, но прикольно. Мы прочувствовали твой вайп такой, знаешь? Да, выпила, придел, но мы... Не, не, слышали, слышали. Мы слышали, слышали только плохо, знаешь, типа так, ну. Могу еще раз играть? Да ладно, <сих> мы поняли, какая да, песня. Да, да. Потом послушаем. А я послушал сейчас еще раз. Ещё раз бы послушал. Да, Антонио, я бы ещё раз послушал. Ну ладно, давай ещё раз. И, играть? Да, да, да. давай. Да, да. Какой-то другой Ваше... ещё раз скажи, как же пацаны. Антонио у нас не слышит? Не слышит. Извини. Ебать. Во, пошла, пошла. Я не могу, вот сейчас будет, да? в кармане. <laughs> Бро, это хайп. Да? Yeah? Да, да, это хайп, пиздец. омега хайп. <laughs> Давай, ouais! <с Lynours> Ваня, давай! Ну, неплохая песня. Не, мне, мне эта понравилась больше прошлой. Но ее получше слышно, по крайней мере, было. Ну, моментами, да, Это мы мы не захотел бы вообще. Он так проникся песней. Эшкере. Эшкере! Это Риана, попала, или что? Че он пишет, чем он держит телефон? Антонио, где телефон стоит? На чем? Я вам не скажу. подставочка такая удобненькая? <смех> <смех> Это... Это я об этом не думал, я об этом не думал, бро Маша, я щас покраснею no. Не надо, бро, не надо <смех> Не надо, бро <bro. смех> Не надо, <bro. смех> <Не> надо. <смех> Рымянец тебе к лицу, Маша Спасибо, так, спасибо, Жижу. Очень приятно. Так, сейчас секунда. Так, а скиньте мне кто-то в, в телеге этот. Вот э эту, блядь, выбирала. Выбирала вкус. Можете мне скинуть? Можно или можно? Стример. Что-что? А тут можно выпить? Выпить? Да. Да, можно. Можно. А что ты хочешь? Ты знаешь, что Маша, Маша днем до днем она только пьет пиво. В каждый день пиво. Можно? Привет. Можно мне два пива, пожалуйста? Это кому Да, можно. Я бы тебе надеялся. Так, Антонио, Антонио. Антонио, нам надо теперь с тобой выбрать самую красивую стримершу. Ты готов? Да, но я всем сказал красиво, это будет сложно. Погнали. Это сложно? Я, я, я убежал на дрек. Да. Все, мы все там, пойдем. Сейчас... Пока, давай. давай, Пока, бро. Пока, сейчас. Пока, пока. Тифу. Все, Играем все. Тифу. Я, короче, зарубимся. Хорошо, бро. За Только надо с ним Хорошо. с кнопкой стримить. Мы, мы уходим, сейчас понимаю. Сейчас заходим. Ну, я думаю, да, мы быстро, мы же быстро справимся. Антонио. Да. Мы сейчас. пока на подтанцовку. Еще раз хочу Антонио отпеть да, этот. Мамуль, ну. Чай, минута. Рамашки летят в костюм. Начинает тебя не так тяжко. Тяжело одно. Нашу любовь не купишь за бумажки. она дороже все Ну и позер, блять. Так, смотри, а тебе, а тебе трансляцию видно будет тут? Антонио, тебе видно трансляцию, которую я сейчас включил в Дискорде? Тебе нужно нажать смотреть стрим, да. меня сейчас выключу. А у тебя, стоп, ты сейчас видишь, что я включил, да? Оно у тебя двигается? Yeah, yeah bro. Yeah, bro. bro. Видишь, видишь выбор сейчас какой? Там только одна девушка и все. Две. А, там две, там две, две. сейчас вижу, то есть Вот. которые научники которисы как у Маша. Вот. Смотри, тебе надо просто... Ты, читай... Ты читаешь никнеймы, и мы с тобой выбираем, какая тебе девушка больше всего нравится. Понял? Хорошо. Хорошо, давай. Ты готов? Готов. Так, сейчас секунду. Ну, 20, 20, 20. Бабушка Ольга. Все, поехали. Смотри, тут бабушка Ольга и... Вот Юечка. Юечка, выбираю. Юечка тебе больше нравится, да? Я, yeah, бро. Тебе пишут отзеркальвать. Кого? Не знаю, пишут отзеркаль. А вот это вот. тема. Там, Там алтоне только лоб видно. Ой, Блин, зеркалить это сложно. Ладно, вот так. Когда ты пишешь? Зеркаль, бобинь. Бобинь, Бобинь 192. Остается осуждаю, осуждаю. Так, все, тебе видно, хорошо? Да, я вижу, хорошо, брал. Ну что? Выбирай тогда. Смотри, это слева mm. Байол, это Айсу Майсу. Погнали с Байол, Байол, потому что... Я не знаю, почему они оба ломают шею, они вот так стоят. Вот так. Голова болит, бро. Байоу выбираю. Oh. <laughs> хорошо. Так, дальше у нас фруктоска и карандаша. у, -у, -у ложка. <laughs> Почему они всегда так трогают в голове? Ты типа, что там? <laughs> что там? Фрутошка. Э фруктоска. Ну да, кара но ну, да, ну, карандаша понравился глаза. Понравился глаза, хорошо. Ну выбираем фруктоску. Гроза. Аля, а смотри. Алина один или антипатия? Алина, дни, ничего не видно, давай антипатия. Ага, хорошо, там ничего не видно. Все просто. Все просто, бро. Ой, я не выключил так. Смотри, дина блин или антика? Ой-ой-ой. Антика очень грустная, давай Дина блин. То есть из-за того, что она грустная, ты ее скипаешь, да? Да, она типа потом она будет сказать по проблемам, типа, семью проблем, мне не надо такого. Понял. Ну. <свят> Смотри, Гаечка, ТМ или Булочка? Гаечка А <свят> не считай название Пусть Антонио может, Хорошо, пусть Антонио, Антонио, давай тогда ты сам читаешь Никнейм, Все больше да, не ну буду пусть читать пусть пусть не ты... <свят> Давай, <свят> два никнейма, читай Дина Райс И Алина Ринь Давай Дина Райс Не-не, подожди Дай, э, м м м м Дина Райс. Дина Райс, хорошо. Дина Райс. Лина, ты не хочешь, что красивое, Капекс. Давай, Элви или Ева? Капекс! Да, на чем ты читаешь опять-таки, глупости. Глупость. Вообще не буду читать. Что-то так сложного. Это Капекс, бля, ебаный руд. Элва на меня так смотрит, она на меня так смотрит. Давай, Элва. Я тебя вижу, Элва. Я тебя вижу. Хорошо. Хорошо. Давай, кто тут? Прочитай, стрим. Эээ, капекс, я читаю. Косточка. А, ко Косто. И лозун. Косточка, косточка, косточка, выбираю. Косточка, хорошо. Экран, экран вадим. Да, да, да. Я меняю, неудобно. Тут пиздец, нахуй. Так. Синдика... Ой, блять, опять я прочитал. Ладно, Синдика и. Фашоу. Фашовка? Фошоу. Фошолка. Фошоука. Я бей фошолка. Она такая злая, она такая. Фошоу. Хорошо. Фошоука. Хорошо. Так, смотри. Это изи, это изи. Тенда всегда, каждый день. Хорошо, Так. Лерон барон. И? На Как? Так, да, правда, да? Да, да, Потому что я люблю аниме. А, хорошо, хорошо. Так. Кто? Я посчитаю. Крис Суэйв. Это ИЗ, Крис Суэйв. Алеся. Алеся не Каглай. Алеся. Алеся Либерман. Либерман. Алеся Либерман, бро. Окей, все понял. На кого реально фотки на фотки похожи? Так, sure. тут кто? Мольфия и Ми Миланил. Мила-нила. мила, -мила. мила да. Мила-нила? Да-да-да-да-да. выбираю. Кого? Кого? Морфия. А, Морфия. Ага. Хорошо. Так. О, я бы здесь поспорил. Дальше. Мо, Модестал и... Акую... Акую... Луич. Акую, блядь. Я выбираю Аку-Луич. А Акулевич, хорошо. Так. Дальше. Ано... Ано... Аноан... И... Ари... Ари... Няя. Анира... Ари... Эбра Ариная. Ариная. Так, хорошо. Ариная. Так, теперь второй левел уже. Капекс, лоджа, теперь будет. Так. Можно размышлять, можешь размышлять. Нет, я тут выбираю Алина, Алина, Алина я выбираю. Али, Али, понял, хорошо, я понял. Так тут, ой, тут тут легко. Я выбираю Авана, Авана, Ивана, Ивана. Ивана, это мой, хорошо. Ивана, так тут. Тут уже сложно. Ой. Дина Райс. Дина Райс. <laughs> Хорошо. Гразная Даина. Это ⁇ изи. Тенда ли бей качественный любой день. А, то есть точно... кто выиграл, блядь? <laughs> я, я тоже не каждый знаю, кто выиграл. <laughs> так, а тут? Нелли Райс. Э, нет, нет, это другой. <laughs> Нелли Рай. Нелли Арай. <laughs> <laughs> так, хорошо. А тут кто? Ой. Алеся Либермен. Олеся Либермен. А почему а именно он, она? Олеся а Либермен. Потому что другой, другая девушка, у неё голова болит, и у меня это заказано. Видишь, она такая, видишь, она такая, видишь? Я не могу. Хорошо. Олеса Либерман. Так. Да, брат. Вот тут кто? Тут... У, тут уже сложно. Давай косточка. Косточка, хорошо. А тут Морфия Хорошо mm -hmm. Так, смотри, третий раунд Это it, сложный it, Можно образ забрать? Нет Давай Нелли Арай Нелли Арай, хорошо Да, yeah, бро Ой, давай, Алеся Либермен. Хорошо. Алеса Либермен. Так. Зачем так сложно? Ивана. Извини, извини. Извини, я выбираю... Ивана. Ивана выбираю. Как он сказал? Извини, кто? Какая-то. Ты на блейд, какая-то. Ты выбираешь Ивана? Я, бро. Все, хорошо. Она, Я... она... Она... Ой, она... Мой. Да не пиздец. Морфия! Морфия выбираю! Морфия, хорошо. А как же? Косточка? Любовь прошел. Все, <с <с. <с. Так, четвертый раунд. Почему? Почему? Почему все мои любимые сразу? Ты поставил. Так это все, это, это финал. Это, это типа царь <сёк> горы. Сука, здесь, блядь, Таня, uh... Это <сёк> финал. Да. А можно, можно ставить от оба? Нет, Нет оба нельзя. Подумай. Мой на помощь. <сёк> Жень, Женя. Жень. Иди пол, пожалуйста. Поможешь? Ты должен выбирать один из этой девушки. Они, бу... Они будут с нами жить. Привет, Женя! Привет, Зениа. Какой из них? Первое. Первое. Давай вот это. Она на меня смотрит. Видишь, она на меня так смотрит. Ты че? Красавчик, нет? У нее очки, как вот это. Очки. Очки топ. Очки топ. Да. А? Еще что? Очки только. Кто выбирай? Первая. Первая, Морфия. О, собака. Привет, собака. Первую выбираем, да? Да. Точно? Мне кажется, просто ты думал о второй. Вторую выбирать. Да, мне второй не нравится, ты тоже первый не Не, мне никто не нравится, ты что? Никто... Типень да, с а? а, стоп, это не финал, это не финал был, финал будет следующий. Да, да, да, это еще два. Давай, две давай да, еще две девочки. Да, выбра. Да. Да. Нелли uh, Рай. Хорошо. арай. Нелли Арай, и вот финал. Нелли Арай выбираю по любому. А ты... По любому Нелли Арай Элира рай Все, ура! Ну кстати, слушай, ну ты прикольно, если честно, ты двигался, знаешь, так я не ожидал. Я вообще прям для меня неожиданные выборы иногда были. Почему? Ну, просто такой у тебя вкус, другой. Да, я очень люблю аниме. Я очень люблю аниме и люблю Фифу. Все. Аниме и Фифу. Ну мы поняли. И Женя. Понял? А как ты Женя, Антонио? Я сказал, я тебе люблю Женя. Ты что? Антонио, когда тебя ждать на Твиче? Я честно. Я не знаю. а покажи вот этого огромного монстра, беленького. Он не любит людей. Ебать. Почему он не любит людей? Я не знаю, он меня не любит. Он меня не любит. Ладно. Я совсем в голове шучу. Я тоже пиздец. А что, пацаны, как шутите? Никак не скажем. Ладно, Антонио, спасибо тебе огромное, что ты пришел на стрим. Спасибо тебе, бро, спасибо тебе. Да, спасибо, спасибо большое, тебе, что да, мы да. познакомились, приятно было познакомиться. С вами тоже. Да, Маша тоже приятно было познакомиться. Махара, очень приятно. Мане и Жозе, спасибо большое, что пришли на мои стримы. Спасибо, брос. Очень приятно. Так что спасибо огромное, все, я буду выходить. Давайте пока. Спишемся. Спишемся. Давайте. Давайте пока. Давайте